Всем привет на гейм Меня зовут Женя в игре Добряк. Поехали. Работаю в охране, службы безопасности в одной компании. Играю по ночам и днем. Каждый день по пару часиков, иногда целую ночь на работе. На данный момент вхожу в топ-10 на русскоязычном сервере. Пытаемся удержать эту позицию до конца месяца. Поэтому играем каждый день, по много и каждую ночь. На первое место это вообще нереально. Я, конечно, столько не готов играть по 20 часов в сутки. Ну, и в топ-10 тоже, это прямо каждую, наверное, ночь нужно играть. Прям вот с утра, ну, прям от заката до рассвета, наверное, блин, на десяточках, чтобы кубки эти фармить. Вот В топ-100 можно, как бы, если получается играть за победы, хорошо кубки начисляются, поэтому в топ-100 можно держаться. В топ-10 это прям вот нужно целый месяц, каждый день сидеть по много часов в игре. Для разнообразия вот один раз в этом месяце зайду и все. Обычно я в топ-100 просто и этого хватает. Так, ну что топ-100, что топ-10 дает одно и то же. Красивую подпись над тобой, которая сразу же... Включает фокус по тебе всей команды противника, когда тебе видит, что ты топ 100 или тем более топ 10. Ну, для меня дают личный камуфляжик, хороший. Я играю на эсминцах, вот подходящий камуфляж, поэтому не трачусь на камуфляжи в магазине флотили. Топ 100 взял, все, сразу камуфляжи, можно целый месяц играть на эсминцах, не заботясь, камуфляже. Я состою во флоте страх. Это флот старичков, с релиза игры практически он существует. Ребята вот много лет в нем сидят, уже, да, 34 год. Я в нем, наверное, года полтора, точно не помню. Серьезные ребята у нас, в общем, по флот принимают только индивидуально. То есть здесь нет авторекрутинга вот этого, все подряд заходим и все здесь. Каждый игрок ценен для флота, то есть принимаются только нужные люди, которые умеют играть, которые ценят команду, свою флотилию вот поэтому собираются такие хорошие игроки для хорошей игры играют люди разных профессий разных возрастов в корабли вот мне 29 лет есть ребята кому по 40 есть кому даже вот я сегодня узнал что у нас один человек во флоте есть наши флотилии он взял первое место на сервере как-то ему 55 лет он был лучший игрок русскоязычного сервера когда-то. Говорит, больше на такое тоже не готов. Это прямо жить надо в этой игрушке сутками. Вот. Люди разных профессий. Кто-то дальнобойщик, кто-то там в компании где-то, кто-то подполковник в армии, кто-то охранник, кто-то еще что-то. Каждый приходит, вечерком заходит в игрушку, в свое удовольствие вот играет с парнями. Я играю в эту игру обычно дома перед сном на часик захожу. Бывает на два если хорошо идет, даже на 3 можно. И на работе по ночам тоже. На смену заступил, зашел, все до утра в игре, чтобы занять десятое, конечно, каждый день нужно много играть, вот все. Один раз возьму и больше за десятым местом не пойду. Хватит мне и двадцатого. Ну, живой не виделся с игроками, конечно, я в Беларуси. Большинство моих знакомых с России, так понимаю, есть ребята с Украины, но немного. Уже, честно, и запутался, столько знакомых много, уже не помню, кто откуда. Но мои ребята с моего флота, вроде бы большинство из Санкт-Петербурга и из Москвы. Ну, общаемся каждый день. Прямо вот даже в WhatsApp списываемся, пошли играть, все, вместе списались, заходим в Дискордик, часик-два играем. Так, я плаваю на эсминцах, потому что... потому что на этом корабле можно тащить бой, так скажем. На эсминцах играть тяжело. На них нужно учиться долго играть. Но если ты умеешь играть, то бой можно тащить бой за собой, да, то есть за победой, делать какие-то решающие вещи в бою. Вот, поэтому играю на эсминцах. Каждый бой я стремлюсь к победе. Есть ребята, которые просто заходят, наверное, покатать. Вот, просто так поплавать, пострелять. Для меня каждый бой должна быть победой, я к этому стремлюсь. И все ребята, с которыми я играю, тоже стремятся к победе. На эсминце, если ты умеешь оценивать ситуацию на карте, да, что происходит на поле боя, то ты можешь быстренько переместиться туда-сюда, нанести сокрушительный удар торпедами и так далее. На другом корабле просто на линк линкоры не перемещаются по карте так быстро, крейсера попадают под фокус, быстро разваливаются, то есть ты весь бой можешь не прожить. На эсминце тоже можно под фокус попасть, но если умеешь убегать, инвиз туда-сюда, зашел, дымы, вышел, то есть Исминец, маневренная штука, маленькая, тяжело убиваемая, если ты умеешь на ней играть. И при этом умеет хорошо наносить урон. Стрельнул вот и четко, пол корабля и нету. Да. Появился там, появился там, бац-бац, корабля нету. и все. Перезарядил торпеды минуту, опять появился. Ну то есть они шустрые и, на, и умеют наносить такой сокрушительный урон кораблю. Если правильно подходишь, все, корабль торпедировал, корабля нету. Зарядился, пошел к следующему кораблю уничтожать. На других кораблях нужно перестреливаться, кто кого, как бы, если на уровень выше, он тебя перестреляет, при всем твоем умении, как бы, здесь один на один, и все, можно проиграть. На эсминце, при, если хорошо умеешь, то можно и несколько кораблей забыл уничтожить, полностью, с нуля разобрать. В компьютерную версию никогда не играл, и даже не играл никогда в танчики. Я так понимаю, здесь каждый второй игрок, в кораблях, он пришел с танков. Ну, почти все в нее играли, в танчики, мне кажется. Таких людей мало, кто не играл. Но я вот никогда не играл в танчики и не собираюсь. Не в кораблях хорошо. Ну, ребят таких мало, да, допустим, там даже к 70 нужно стремиться, нужно уже уметь хорошо играть, то есть обычно здесь большинство игроков 50, меньше даже тех, кто краеходов, вот туда-сюда, то есть 80% — это значит, человек играет в эту игру давно, умеет играть, ну или даже 70 там боев 66 процентов да там э, процентов побед у меня, многих людей просто у которых старый аккаунт да и не играют несколько лет понятно процент побед поднимается тяжело но он все равно будет выше 60 грубо говоря это второй можно сказать такой конкретный аккаунт да. на, на этом аккаунте у меня 15 тысяч 16 уже наверное тысяч боев когда-то играл на первом аккаунте, да, давно его забросил, но там у меня 58, наверное, и чтобы 10 тысяч боев, статистика поднимается тяжело. Эх, торпедки сквозь меня прошли. Статистика поднимается тяжело, я вроде бы уже хорошо научился играть, уже во флотилии начали меня звать, а статистика не поднимается, и, то есть, скажем так, с виду вроде бы я средненький игрок, хотя уже играть умел, поэтому решил купил помощнее телефон, чтобы с дискордом играть. Вот, создал новый аккаунт, и вот сейчас 80% все получается. Даже где-то подхватываем поражение, потом опять побеждаем. Эх, отвлекаюсь на разговоры, блин, проигрываю, капец. Убили, убили пацана. Но сейчас Серега затащит, сейчас он всех убьет. В игру не вложил ни одного доллара, ни одного цента. Ну, ребята донатят я знаю много, прям, бывает сотни долларов, может даже кто-то там за годы игры даже еще больше суммы тратит, скупают все, что можно, все премиальные корабли, которые стоят немало денег там. Я ничего не вкладывал, полностью мой аккаунт раскачан своими силами, не куплено ни одного ресурса, ни одного корабля, все, что выпадает, это случайные подарки, скажем так, рандомные, вот варгейминга, так скажем, ну... Если мне кто-то что-то подарит, задонать, было бы неплохо. <смех> какие нибудь эсминцы хорошие. Но пока играем то, на чем есть. Но я бы хотел из премиальных корабликов, чтобы, допустим, у меня появился какой-нибудь премиальные эсминцы. Да? Там Сомерс, говорят, хороший. Вот прямо хвалят, ребята. от На Сомерсе покатал бы. Десятого уровня эсминец. Три торпедных аппарата. Четвертый с быстрой перезарядкой. Три дыма, если не ошибаюсь. То, что надо. То, что я люблю. Буду играть на нем вот прям целыми днями готов. Сразу же обзорчик сделал впечатление. Но ну, я думаю, кораблик хорош, хорош. Его, к сожалению, мало в игре встречается. Эсминцеводов, так называемых, их в принципе в игре мало. Обычные люди, линкоры, да, крейсера туда-сюда. Потому что на эсминца легко убивают. На эсминца выплыл в бой, тебя увидели, сразу убили. Мало же участи, да, нужно уметь. И Сомерс тоже редко попадается. Но те, у кого... Но ребята рассказывают, что эсминчик, эсминчик хороший, вот я бы на нем поиграл бы ну если бы мне предложили за него денежку то я бы его продал потому что я знаю что я могу заново создать новый аккаунт да? теоретически чисто теоретически я бы его раскачал бы не хуже чем этот все равно доната у меня доната у меня здесь нету в этом аккаунте поэтому ну, ресурсов много которые кстати чтобы купить нужно сюда задонатить очень много то что у меня скоплено за два года игры Ресурсов очень много, сейчас сбой, кстати, я могу выйти из боя сейчас. Открываем, статистика 81%, и 43 сотых. 141 корабль у меня всего прокачан и прокачивается из них, как мы видим, 60 кораблей со статистикой 90% и выше. И 81 корабль, там 80+, плюс, и где-то десяток кораблей, вот, 10, может 20. 60-70%. Все корабли выкачены своими силами полностью. Где-то один в соло, где-то с помощью своих друзей, товарищей э, с флота или с других флотов тоже, да, то есть, но ну, полностью все выкачаны, вот даже одних стопроцентных, ну, понятно, это не высокий уровень кораблей, да, э, сколько десяток, выше 90% тоже сколько, Шестой, шестого уровня корабль, допустим, да, Глисонер французский. 70 боев, из них 63 победы, 90 процентов победа, да? 35 MVP. То есть это самый ценный игрок в команде. Вообще, в общем, у меня 30 и 0.4 MVP, это значит в каждом третьем бою, в который я играю вообще в этой игре, я являюсь самым ценным игроком вообще в двух командах. Открываем ранг в легендарной лиги, десятое место у меня на данный момент десятое. До 9 тысяч кубков... Он, не даже меньше. Тут 100 кубков. А до первого места 80 тысяч кубков. Это вот я почти месяц... Каждую третью ночь не сплю, играю на работе, да, грубо говоря. Да. Это самое... Это нужно просто каждую ночь почти не спать играть. Это в два раза больше играть, чем я. Ну, куда уже в два раза больше? Это нереально. Но вот товарищ наш СТКО, который играет, он вообще в игре очень давно. 70 тысяч боев проведено. Умножить на 7 минут – это просто нереально. Лидеры прошлого сезона. Вот в прошлом сезоне я взял 24 место в топ-100. Вот. Так, что там это? Серега, победили, Да. Так, флотилии наши. Открываю. Страх. Ну, у нас краткая информация о флотилии нашей, да, то есть. Всем все давно, неоднократно доказали. Лучшие старые черти. Диск, стримы, YouTube, страх, лови, кайф. Всем все понятно. Ну, то есть ребята, которые в игре катают, они знают, что такое, кто такие страх, как бы. все, 50 человек у нас наверное, на данный момент есть несколько вакантин, вакантных мест. Даже, кстати, участники флотилии вот, внесены в текущем сезоне на первом месте. То есть играю очень много. У нас все много играют, да, ребята, и хорошо играют. А я прям на первом месте, это потому что вообще много играю. А, кстати, мы можем даже глянуть рейтинг флотилии сейчас на сервере. Открываем наши кубки. Лучшие флотилии. Мы на четвертом месте сейчас находимся. 16 тысяч кубков отделяет от третьего места на всем сервере нашего флотилия на третьем месте скоро будет.